Ну что, брат узбек, тряхнем стариной. На российский рынок марка Равон вышла осенью 2015, через полгода после того, как концерн General Motors хлопнул дверью и оставил россиян без «Шевроле» и опелей. Все без исключения «Джентры» оснащались и оснащаются только полуторалитровыми атмосферниками мощностью 107 лошадиных сил. Коробок передач две, пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. К сожалению, последний вариант представлен на вторичном рынке в явном меньшинстве. Сейчас поддержанных «Джентр» на продажу выставлено совсем немного, а цены отличаются поразительным единообразием – от 400 до 600 тысяч рублей. Этот седан желтого цвета, ну просто удивительная находка. Несмотря на 2015 год выпуска, пробег у этой машины 45 километров. Не тысяч, а именно километров. Машина нульцевая. Потому и цена чуть больше полумиллиона рублей, что вполне справедливо. Для наших автомобилистов Джентра выглядит несколько неожиданно. Будто к привычному седану Лачете прилепили переднюю часть от хэтчбека. На самом же деле такой вариант в обойме «Шевроле» существовал изначально. Лакокрасочное покрытие заслуживает оценки удовлетворительно. Во-первых, на пластиковых деталях, решетке радиатора, боковых молдингах и дверных ручках краска держится откровенно плохо. Так что даже свежий экземпляр может выглядеть неопрятно. Во-вторых, мягкое покрытие быстро покрывается сколами, а от частых моек мутнеет. Правда, как уверяет производитель, основные элементы кузова оцинкованы, поэтому бояться коррозии «Равон Джентра» вроде бы не должен. Но многих пугает клеймо «Сделано в Узбекистане». Но каких-то фатальных проблем с качеством сборки покупатели «Равонов» не замечают. Разве что двери не на всех машинах закрываются четко, видимо, сказывается изношенность кузовных штампов. Быстро мутнеющая оптика, а также мягкие стекла, которые мгновенно покрываются потертостями и трещинами, всем этим грешил и исходный «Шевроле». А вот из новых проблем отметим плохо отрегулированные крышки багажника и капота. Вопросы по электрике убивают нервы одних, но совершенно не касаются других. В общем же, к проблемным местам можно отнести лишь частое перегорание предохранителей. Вдобавок встречаются жалобы на нечеткую работу центрального замка и омывателя стекла, а указатель уровня топлива любит подбирать. Если фары стали гореть тускло, то первым делом проверьте контакт массы это больное место данной модели банальная зачистка напильничком и фары будут свететь как новые блок управления двигателем расположен на самом доступном для грязи месте но куда опаснее другое колодки проводов может быть технологическое отверстие куда попадает влага от чего мозги могут банально сгореть Правда, у свежих машин колодка сделана герметичной, и проблема исчезла. Едем дальше. Салон джентра сделан из дешевого жесткого пластика, который со временем начинает громко скрипеть. Даже при скромных пробегах, а это около 50 тысяч километров, уже вовсю гласят панель приборов, салонное зеркало и даже задний диван. Кстати, звук от последнего многие воспринимают за стук со стороны задней подвески. В копилке неприятных звуков есть и еще один. При пробеге чуть свыше 60 тысяч километров начинает скрипеть контактная группа на рулевом валу. К сожалению, смазка, если и помогает, то совсем ненадолго. Если под ногами переднего пассажира образовалось небольшое болотце, не пугайтесь, это капает конденсат из-под крышки салонного фильтра. Увы, такова особенность конструкции. Чтобы не образовывалась сырость, требуется регулярно прочищать дренажную трубку и испаритель кондиционера. Со стрекочущим моторчиком отопителя, конечно, можно ездить и дальше, но зачем терпеть, если салон Равона и без того густо населен сверчками? Восстановить тишину поможет банальная смазка вала. Теперь пристально изучим подкапотное пространство. Поэтому многих мучает вопрос, что это за мотор, ведь на Лачете ставились совсем другие движки объемом 1,4, 1,6 и 1,8. Отвечаем. Этот четырехцилиндровый атмосферник – дальнейшее развитие 16-клапанного мотора B12D1, известного по первому поколению «Шевроле-Авео». Притом двигатель объемом полтора литра разрабатывали для развивающихся стран. Поэтому инженеры постарались заложить пусть банальные, зато наиболее долговечные решения – так и вышло – мотор получился достаточно простым и надежным. Во многих таксопарках, где трудятся равоны, пробеги машин успели перевалить за 300 тысяч километров. И эти таксомоторы пока не собираются на капремонт. У этого двигателя индивидуальные катушки на каждую свечу. Следовательно, при необходимости можно заменить только одну катушку, а не весь модуль, как на автомобилях Шевроле. Кроме того, здесь отсутствуют гидрокомпенсаторы, то есть Клапаны регулируются по старинке подбором толкателей, что для рабочей лошадки определенно плюс. Еще один приятный бонус. В моторе нет фазовращателей, которые на подержанных авто приносят только головную боль. Кстати, учитывая простоту двигателя, некоторые механики советуют менять масло каждые 15 тысяч километров. Но мы бы рекомендовали выполнять масляный сервис через 10 тысяч. А самое удивительное для бюджетного автомобиля – в приводе газораспределительного механизма установлена многопластинчатая цепь. Срок ее регламентной замены – 250 тысяч километров пробега. При том, случаев досрочного выхода из строя до сегодняшнего момента не наблюдалось. У этого мотора два ремня приводов вспомогательных агрегатов. Первым, большим, вращаются генератор, компрессор кондиционера и водяной насос. Кроме того, инженеры внедрили в него натяжитель и обводной ролик, что добавляет этому узлу надежности. А вот малым ремешком вращается как раз насос гидроусилителя, и вот он лишен натяжителя. И это, конечно, требует некоторого внимания к данному узлу. Продолжаем искать отличия «Джентры» от «Лачети». У «Равона» другие радиаторы охлаждения и кондиционера. Еще одно отличие. У генератора появилась обгонная муфта, что снизило нагрузку на приводной ремень. Пора перейти к трансмиссии. Размашистые ходы рычага и необразцовое переключение передач — проблема, которая знакома еще со времен «Шевроле». Но для нас гораздо важнее то, что механическая коробка передач осталась показательно надежной. Разве что с возрастом может потребоваться ремонт или замена механизма кулисы. Также хватает жалоб и не на достаточную живучесть сцепления. Примеров, когда ведомые диски требуют замены через 80-100 тысяч километров, хоть отбавляй. Не отличает живучестью и выжимной подшипник. Он тоже не рекордсмен долгожительный. Любопытно, что привод сцепления гидравлический, притом жидкость рекомендуется обновлять довольно часто, каждые 45 тысяч километров пробега. А еще старайтесь присматривать за состоянием рабочего цилиндра, чтобы однажды педаль, что называется, не провалилась. Чаще всего такое происходит при сильных морозах. Автоматическая коробка передач носит индекс 6 t 30 От владельцев Opel и Chevrolet этот агрегат редко получал хвалебные отзывы. В 2008 году, когда шестиступка только появилась, Детские болячки посыпались, как из рога изобилия. Чинить автоматы приходилось при пробеге всего в 25-30 тысяч километров, а коробка, дожившая до 100 тысяч километров, считалась ну, невероятным везением. Ломалось буквально все. Гидротрансформаторы и гидроблоки, пакеты фрикционов и масляные насосы. Хотя исходная коробка 6T70, которую GM удешевил и упростил, была очень удачной. А агрегату 6T30 за последние десятилетия потребовался огромный набор модернизаций. Последняя датирована 2014 годом, так что на Джентрах и всех остальных Равонах стоит сильно переработанный вариант. нынешнему варианту шестиступки отпущено от 160 до 200 тысяч километров, после чего... Его потребуется не самый затратный капремонт. В список работ войдет восстановление гидротрансформатора, включая замену фрикционных дисков, а также переборка гидроблока. Чтобы отсрочить ремонт до предела, рекомендуется замена масла и фильтра каждые 40-50 тысяч километров пробега. Ходовая часть отнюдь не образец надежности. Рулевые наконечники и стойки стабилизаторов начинают постукивать примерно через 50 тысяч километров. Чуть дольше держатся опорные подшипники передних стоек. Подшипников ступиц должно хватить на 100 тысяч километров. Хотя их самочувствие сильно зависит от темперамента водителя и состояния дорог. В рулевых тягах люфты могут появиться после 100 тысяч километров пробега и откладывать их обновление на потом нельзя. В противном случае придется раскошелиться на новую рейку. Вообще рейка слабое место Джентер и Лачетти. У многих этот узел начинает досаждать стуками или потеть маслом через несколько десятков тысяч километров пробега. Гудящий насос гидроусилителя тоже распространенное явление. Но вместо покупки нового узла можно обойтись запрессовкой свежего подшипника. Задние стойки начинают течь после 50 тысяч километров, а чуть позже на свалку отправятся и передние. Кстати, вполне рабочие амортизаторы нередко начинают досаждать неприятными стуками. Причина – в люфтах штоков. Дольше всех держатся рычаги. Также есть вопросы и к тормозам. 100 тысячам километров обычно начинают побрякивать суппорты. Чуть позже закисает тросик ручного тормоза. Но куда неприятнее то, что датчики АБС обычно живут недолго, а при замене заднего датчика приходится менять всю ступицу целиком. А это минус 4000 рублей из кошелька владельца. Хорошо, что любую запчасть можно подобрать от одной из моделей Chevrolet или Deo. Разумеется, большая часть компонентов, включая кузовные детали, подходит от вышеупомянутого Lachette. Поэтому выбор расходных материалов и целых узлов просто огромный, а цены вполне демократичны. На форумах джентроводов кады запчастей представлены достаточно подробно. Так что остаться без деталей, выбирая «Равон» вместо «Лачити», вы точно не рискуете. Даже фирменной «Равоновской» решетки радиатора и той найдется замена.